Я в т ⁇ хлате, я в т ⁇ я в т ⁇ хлате, я в т ⁇ хлате, я я в т ⁇ хлате, я я в т ⁇ к чему, с кем он был к тебе Пожар. Она словно вода Его тушит она Ее улыбку он запомнил навсегда Красивые глаза, ведь так сгубили пацана Его любовь душила своим взглядом как могла Красивые глаза, красивая игра Твоя, твоя сердце его Каприза без причин Ему голову морочит В его сердце огонь Ее не удержать Убегает опять и улыбку он запомнил Навсегда Красивые глаза ведь Так сгубили пацана Его любовь Черсей его охел